И я не знаю, что в потемках, потемке тычась, Вовек не вышла бы к свету темнота. И я урод, и счастье сотен тысяч Не ближе мне пустого счастья ста. И разве я не мерюсь с пятилеткой, Не падаю, не подымаюсь с ней? Но как мне быть с моей грудной клеткой И с тем, что всякой костности коснеет? Напрасно в дни великого совета где высшей страсти Отданы места, Оставлена вакансия поэту. Она опасна, Если не пуста. Наверное, лучше всего за поэта Говорят его стихи. И, конечно, Сложно говорить кратко, Когда э, поэт, э, о котором я хочу рассказать, Борис Пастернак, э, Является действительно таким ну, Родственником. То есть я его это можно сказать, что такой член моей семьи. И, наверное, лучше всего будет, если... Сейчас, как-то структурирую. Если э, мы говорим про человека э, творческого, э, то это ну, в большой части, когда можно через его труды показать, через плоды его э, трудов показать, э, собственно, всю жизнь этого человека. И, э, если коротко, Борис э, Пастернак родился э, в Москве э, в феврале 1890 года в творческой в семье творческой интеллигенции отец его был художником известным, мать пианисткой преподавателем, профессором Петербургской консерватории. Первые свои стихи Борис Пастернак написал, 20, опубликовал в 23 года, и с этого времени начинается его вот такой непростой, может, ну вот он плодотворный, радостный, но вместе с тем очень э, трагичи, трагический путь. И трагизм э, его творческого пути заключался в том, что э, он э, был поставлен в такие условия, находился в таких условиях, как и многие люди в то время вот, творческого, такого, творческих, э, идей творческих. Когда э, те вещи, которые хотелось говорить больше всего, то самое важное, что хотелось э, выразить, этого сделать было невозможно, потому что ну, не, не пропускала цензуры. А так, центральной такой темой для Пастернака это была тема веры и Бога. И вот только в конце своей жизни, э, в, году, в 1955 году, он... Э, дописывает роман, главный роман в его жизни, доктор Живаго, в котором он попытался, вот он его писал 25 лет, и он попытался вместить туда все. Там есть и ну, то есть сам текст он читается как, как поэтический текст. Там есть и стихи, да, там есть все. Можно сказать, и, он как и автобиографический, и в то же время это такое размышление и о Боге, и об истории страны о всем, о всем самом важном для него. Вот. И просто сейчас не имея возможности вот как-то эм, ну, рассказывать, я просто много всего хотел бы рассказать, честно, поэтому так немножко спутано, я бы хотел э, э, несколько таких эпизодов э, иллюстрировать, э, которые показывают э, ну, вот какой то э, Вообще, что, что за человек был по сторонам, какие качества в нем были. А, вот, был, многие, наверное, знают, что был такой эпизод заступничества за Осипа Мандельштама. Когда а, Осипа Мандельштама а, арестовали за ну, то, что он читал, он написал стихотворение про Сталина, «Мы живем под собой, ничего из страны». И ну, это повлекло за, за собой такие последствия И Пастернак слышал эти стихи, когда ему Мандельштам сам читал И он был в ужасе То есть Он был действительно, он понимал, что, во-первых, все, кому он это читает, они находят, находятся в опасности Ну и, соответственно, и сам он тоже был вот в такой опасности И вот в ночь с 13 на 14 мая в 1934 году был арестован Осип Мандельштам Пастернак обратился к, за, к заступничеству Бухарина который упомянул об этом в своем письме Сталину. О Мандельштаме пишу еще и потому, что Борис Пастернак в полном умопомрачении от ареста Мандельштама, и никто ничего не знает. На письме Бухарина Сталин записал, кто дал им право арестовывать Мандельштама. Безобразие. Сталин позвонил Пастернаку по телефону. Разговор был дословно передан Ане Ахматовой и Надежде Мандельштам, и ими записано. Салин сообщил Пастернаку, что дело Мандельштама пересматривается, и с ним все будет хорошо. Затем последовал неожиданный упрек, почему Пастернак не обратился в писательские организации или, к нему, или ко мне, и не хлопотал в Мандельштаме. Ответ Пастернака. «Писательские организации этим не занимаются с 1927 года, а если бы я не хлопотал, вы бы, вероятно, ничего бы и не узнали». Салин прервал его вопросом. «Но ведь он же мастер, мастер?» Пастернак ответил, "Ты дело же не в этом. А в чем же? спросил Сталин. Пастернак сказал, что хотел бы с ним встретиться и поговорить. О чем? О жизни и смерти, ответил Пастернак. Сталин повесил трубку. Вот э, Пастернак впоследствии вспоминал, что э, то, как этот разговор состоялся, он бы не хотел, не хотел бы менять ни одного слова. То есть все, что. Он говорил в тот момент, когда это происходило, это действительно было... Ну, то есть сейчас это может быть сложно с чем-то сравнить, но вот, э, вот более опять, близкого такого ситуации, его краха, вот, наверное, сложно себе представить в то время. То есть, и заступничество ну, Пастернака, оно отсрочило на какое-то время гибель Мадельштама, но... Да, но ну, впоследствии он был сослан. Вот. И э, вот что удивительно, что сам Пастернак э, всегда э, ну, вот, находил какую-то возможность помогать, э, будучи, когда он был областом. Ну, то есть был, были моменты, когда он был очень приближен, его называли лучшим поэтом страны. Он, ну, вот, в тридцатые годы э, его называли первый поэт страны. А, в, Чуть позже он был, находился вот в Опале, потом он был совсем ну, в вот, этом врагом народа называли. И в, том, в тот момент, когда он мог помогать, он помогал всеми силами. То есть он помогал всеми теми средствами, которые у него были. А, рискуя при этом всем, что у него было. А, и так, не вот. Еще вот один, один эпизод и все и заканчиваем, потому что очень мало времени, конечно. Я дал несколько стихотворений представителю литературной газеты. Тот выбрал рассвет. Это ведь Сталину посвящено, не правда ли? Какому Сталину? Это стихотворение посвящено Богу. Богу Звони снова. Извините, мы ничего напечатать не можем. Это из воспоминаний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 После, после, публикации, а, романа, да, все, уже, после публикации романа после публикации романа на западе ему присуждают нобелевскую премию в пятьдесят восьмом году и а, это период фактически такого ну такой развернутой кампании против Пастернака где ну, вот его там выгоняют союзы союза писателей, его осуждают, его называют врагом народа. И, и вот э, сам Пастернак на этом говорит, судилище не находился, но он написал ответ. Вот, значит, и он был вынужден отказаться от Нобелевской премии. Он пишет ответ писателям. значит, «Я думал, что радость моя по поводу присуждения мне Нобелевской премии не останется одинокой, что она коснется общества»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 Умер поэт, то есть человек, имевший один из величайших даров, отпускаемых человеку — дар слова, дар воплощения красоты и правды. Поэт, поведавший о торжествующей чистоте существования, о тайном и высоком смысле жизни, о человеке, о его духовной творческой судьбе. Умер русский человек, который любил Родину беззаветной, но зрячей любовью, и нам помогший по-новому увидеть и по-новому полюбить ее».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 И только в том моя победа. Кто может, пусть помолится а его святой, светлой душе. Спасибо.